Вот. Да. гражданин который вы видите, претензии. Ага, Еще да. раз и претензию обоснуйте, чтобы вам понятно. А, претензии к нему имейте. Смотрите, вы когда брали бюллетень для голосования, избирательный бюллетень, то рядом стоящие люди услышали, как вы произносите намерение, фразу выражающую ваше намерение Но голосовать. Ну и Мороз спросил тут, Голосовать за конкретным ну, кандидатом. Да, я вот, как частное лицо, я имею Просите, Простите. Да? Моя претензия заключается в том, что выражение желания проголосовать за данного кандидата, это является агитацией. А агитация, агитация в среди для вас голосования. Никого запрещена. тут. Откуда агитация? Кроме ни вас, никого нет. Я, а? я, я, я все понял. Это. Дальше суть такая. Сейчас граждане пишут заявление, верую с него объяснение, я понял его. Я понял вашу позицию, я с вас возьму объяснение. Хорошо? Вопрос есть? Вопросов да, нет. нет. Все, всю работу, которая меня... мне Кого? ...необходимо, я сделаю. Прошу привлечь телесер, к ответственности. Гражданина, ну, Гэр. -ка. Как фамилию у вас? Минин. Минин? Да. Минина. Валерий Иванович. Валерий Иванович. Валерий Иванович, когда родились? Когда родились? А число месяца? Август. А число? 07-08-49. 49, да? 07-08-49.